Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала Анна Харитонова и ее супруг Владимир Харитонов. Да-да, у нас появилось новое действующее лицо в этом спектакле по реализации чудо-франшизы «Реклама на кнопке лифта». И наряду с ранее появлявшимися Харитоновым Сергеем Васильевичем, Шеховцевой Еленой Степановной, Желенковым Евгением Викторовичем, Желенковой Татьяной Александровной и Харитоновой Анной Александровной появился и супруг последний. его задачу входит на криминальном уровне защищать продажи франшизы. И если кто-то из партнеров доставляет слишком большие неприятности, сказывающиеся на продажах франшизы, то устранить эту проблему поручают ему. На сегодня проблема номер один у бизнес-медиа – это мой канал, рассказывающий правду о данной франшизе. И закрыть этот источник правдивой информации о продукте у Харитоновой не получилось ни через жалобы администрации Ютуба, ни через попытку обвинить меня в вымогательстве. Потому Анна решилась на отчаянный шаг – запугать меня угрозами убийства. Конечно, слова угроз из ее женских уст звучали бы недостаточно страшно, да и не к лицу члену общественной палаты и номинанту многочисленных конкурсов опускаться до уровня преступников. Потому озвучивание угроз был делегирован ее мужу, Владимиру. С чем он, к слову, вполне справляется, забросав мой WhatsApp, телефон и соцстраницы многочисленными сообщениями с угрозой расправы. Вот некоторые из этих сообщений. Заявление по факту угроз убийства, статья 119 УК РФ, завтра окажется в полиции, добавившись к многочисленным жалобам в прокуратуру на данную особу. Возможно, именно оно окажется решающим возбуждение уголовного дела и серьезных проверок деятельности Анны Харитоновой и ООО «Бизнес-Медиа», а также тех бизнес-коучей, на чьи счета переводятся деньги за покупку франшизы. Также хочу выразить благодарность сотруднику «Бизнес-медиа», делящемуся некоторой информацией изнутри компании. Правда, не имея обратной связи, не могу уточнить некоторые детали, поэтому спрошу о них здесь. Правильно ли я понял, что «Бизнес-медиа» продало франшизу на Курск, но лишь на ту его часть, которая не содержит конструкций на кнопках, а те несколько сотен конструкций, которые им удалось разместить за 4 года работы – остались в собственности бизнес-медиа. Но в таком случае покупателю франшизы ничего не светит в плане заключения договоров с управляющими компаниями и лифтовиками, так как у правообладателя конструкции этого не получилось аж за 4 года. На сегодня это все. Спасибо, что уделили время и что распространяете видео с этого канала. Не забудьте подписаться на канал и оставить в обсуждении свое мнение формирующие формат канала. На этот раз я дополнительно попрошу о распространении этого ролика, иначе следующим городом, в котором такая Аня окажется в числе членов общественной палаты, может быть ваш город. Увидимся в ближайших видео.